чтобы не было больно за неоправданные ожидания. Об этом будет мастер-класс уже совсем скоро. Поэтому я, Надежда Новосельская, психолог, лайф-коуч, приглашаю вас на эту встречу. Будет живой эфир, и люди, которые попросили провести такой мастер-класс, по сути, приходили ко мне на консультации со своими болями, обидами на женщин. И это были мужчины. И мужчины по сути, подтолкнули меня провести такой мастер-класс, потому что чаще я провожу для женщин. И вот уже пару лет мужчины обращаются, пишут прямо в комментариях, и в личку пишут, почему вы не проводите для мужчин тренинги. И вот в этот тренинг, живой эфир, я хочу дать для мужчин и для женщин. Поэтому вы после регистрации на этот мастер-класс каждый из вас, мужчины и женщины, получат чек-лист, как найти себе твоего человека в паре, если вы мужчина, как выбрать правильную жену, какие признаки женщины-жены, как не зачароваться сразу, сразу понимать, кто перед вами, и для женщин, как выбрать того мужчину, с которым вам будет комфортно отношения строить вдвоем. Так вот, за последние несколько лет я накопила огромный опыт работы в отношениях с людьми, потому что они болью отзываются о тех отношениях которые у них есть прожили какое то время и мужчина не женится и выясняется что там куча обид и женщина себя винит и, и там неправильно она себя повела потому что он там ей упрекает смотрит в ее телефоны там, ревнует ее или мужчина прожил там с ней с женой там семь лет и хочет уйти пришел на консультацию, потому что не растут у него доходы на фоне других мужчин, которые, коллег, которые работают с ним, у них там вау сделки, а у этого никак. И начал выпытывать, и узнаю, например, что отношения с женщиной закончились, они никак не могут расстаться, она манипулирует им, значит, развода не дает и так далее, и так далее. Поэтому для того, чтобы нам с вами было понятно, что любой человек приходит в эту нашу жизнь для того, чтобы мы росли и развивались, для того, чтобы понять, что каждый человек, который делает нам больно, это наш учитель. И, конечно, мы делаем выводы, закрываем отношения или улучшаем их. Но задача стоит, как же правильно выбирать своего человека, как договориться на берегу, чтобы не было больно за эти неоправданные ожидания. И на мастер-классе мы разберем, что такое Психически зрелые отношения. Вы также узнаете, а от чего на самом деле не узнает мужчины от женщин никогда. Поэтому для мужчин, я думаю, это будет интересно. Чего хотят мужчины на самом деле? Женщины считают, что они хотят только секса. Да, они хотят секса, но не секс самый главный для них. И мы об этом тоже поговорим. Что такое вин Выиграл-выиграл. Как говорить так, чтобы вас поняли? И об этом будет тоже в практике на живом эфире. Также мы разберем, почему женщины терпят унижение, соглашаются на малые, а потом обижаются, что мужчина их не ценит. Мы также разберем вопрос, кто сказал, что нужно замуж. Мы также коснемся очень серьезного вопроса: зачем вы рожаете детей? Нужен ли гражданский брак? А если нужен, то зачем? Эти э, такие животрепещущие вопросы мы разберем на ближайшем мастер-классе, поэтому регистрация будет под этим видео. И получайте сразу подарки, чек-листы, как выбрать своего мужчину, правильно не ошибиться, какие задать ему вопросы, по каким признакам можно его определить уже прям с первых моментов. И как правильно выбрать себе жену, чтобы потом не обижаться, и еще раз не обижаться и не портить себе жизнь. До встречи на мастер-классе. Ссылочка под этим видео. Регистрируйтесь и получайте подарки сразу после регистрации.